Поговорим сегодня о том, о ком нельзя говорить. Волан-де-Морт. В русской транскрипции часто встречается другое произношение этого имени. Вован-де-Морт. Многие исследователи полагают, что оба способа произношения имеют право на существование. Это как с доктором Ватсоном. В старых изданиях писали доктор Уотсон. Позднее доктор Ватсон. И та, и другая транскрипция, как мы видим, используется для наименования одного и того же персонажа. Но воспользуемся более распространенным его именем. Тот, о ком нельзя говорить. Лабинский районный суд Краснодарского края оштрафовал некого Илью Юркова на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Причиной стала карикатура якобы с Путиным, которую Юрков опубликовал в Инстаграме. Автор карикатуры – известный художник Сергей Юлкин. На картинке якобы изображен Владимир Путин, отбирающий аппарат ИВЛ у больного и перемещающий его в коробку с надписью «Помощь другу Дональду». Я посмотрела эту картинку, и я возмущена. Разве это Путин? Да вы что? Путин могучий, Путин великий, а на картинке что – Говно какое-то. Ответь, художник Ёлкин, это кто там у тебя? Не подписано. Мужик какой-то смешной. Спросим тогда суд. Ваша честь. Вы там кого узнали? Вы правда думаете, что вот это вот Путин? Вы что вообще себе позволяете думать о нашем президенте? Еще нельзя говорить, что в России сейчас фактически запрещены аборты. Потому что пандемия. Сколько будет подпольных абортов? Сколько родится нежеланных детей? Что с ними будет? Как от них будут избавляться? А домашнее насилие, как оно выросло? Изоляция же. А врачи, которые заболевают на работе, и их кладут в ту же больницу, в Дербенте, но в комнату для сушки белья по 8 человек. И главный врач, что? Об этом нельзя говорить. Провокация и госдеп. Еще нельзя говорить о коронавирусе. Но мы же закон послушные, запретили не будем. Пусть будет царь Бацилла ковид-19. Воспользуемся выражением блогера Якушева Прекрасного. Верховный суд запретил не только публиковать непроверенную информацию о царь Бацилле, но и обсуждать ее вслух. Вербальное распространение неофициальных сведений о царь Бацилле подпадает под уголовную ответственность наряду с постами в соцсетях и публикациями в средствах массовой информации уведомил граждан россии верховный суд прямое указание на возможность возбуждать дела за высказывание президиум верховного суда подписал 21 апреля но нельзя говорить не только о царь бацили нельзя писать что люди болеют даже если это мигрень, диарея, плоскостопия, карие, сугревая сыпь, психосоматическое расстройство или перхоть. У нас все здоровы, веселы и богаты, даже в больнице, даже в тюрьме. Только лениво не написал, что против Руси сидящей возбуждено уголовное дело по распространению фейка о царь Бацилле. Это не совсем так, по двум причинам. Нельзя возбудить дело в отношении юридического лица. И второе. У нас не было той публикации, в которой нас обвиняют. И никто не может показать нам скрин этой публикации. Но вот не лень же следователю по особо важным делам по Валдайскому району вызвать меня в разгар карантина из Берлина на Валдай давать показания. А преступников кто будет ловить? Ну вот приеду я. Давайте объяснение. По какому поводу? По факту публикации про бациллу. Покажите публикацию. Ну и все на этом. Карантин нарушен. А сделаем что? Закроют? Нет. Если в России вас хотят обвинить и посадить, вас обвинят и посадят. Не беспокойтесь. Вне зависимости от того, упоминаете ли вы о тех, о ком нельзя говорить. Или нет?